Это проект «Ставка». Я подполковник запаса Евгений Тишковец. Здравствуйте. Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения специальной военной операции на Украине. В результате высокоточных ударов ВКС России по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады в городе Чугуев Харьковской области уничтожены до 200 человек личного состава 2 и 3-го батальонов соединения, а также более 10 единиц бронетанковой техники. Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия Одессы уничтожен склад хранения противокорабельных ракет «Гарпун», переданных Украине странами НАТО. Высокоточным оружием наземного базирования «Искандер» уничтожена третья из восьми поставленных ВСУ американских установок РСЗО «Хаймерс» на Донбассе в районе Красноармейска. В результате удара по пункту дислокации 97-го батальона 60-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Новоданиловки Запорожской области уничтожено до 65 боевиков и свыше 10 единиц специальной автомобильной техники. Кроме того, высокоточным оружием ВКС России уничтожены 4 пункта управления, в том числе батальона 59-й мотопехотной бригады в районе Зеленый Гай Николаевской области и 242-го батальона 241-й бригады терробороны в районе Дергачи Харьковской области, а также 6 складов боеприпасов, военная техника ВСУ и живая сила в 19 районах в том числе иностранных наемников четырех пунктов временной дислокации в районах Константиновка Харьковской области и Дзержинска Донецкой Народной Республики. В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод РСЗО, 9 артиллерийских взводов Гаубис-Гиацин-Б и орудий Д-30 в районах 5 населенных пунктов ДНР и подразделение артиллерии на гневых позициях в 107 районах. Оперативно-тактической армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией поражены 21 пункт управления, живая сила и военная техника ВСУ. В 189 районах истребительной авиации ВКС России сбит в воздухе украинский вертолет Ми-17 в районе Славянска Донецкой Народной Республики. В воздушном бою уничтожено три самолета воздушных сил Украины, два МиГ-29 в районах Новопавловки Николаевской области и Владимировки Днепропетровской области, а также Су-25 в районе Северска. Сбиты в воздухе два украинских вертолета Ми-8 в районе Великой Новоселки и Ми-24 в районе Северска Донецкой Народной Республики. Российскими средствами ПВО уничтожен украинский самолет Су-25 в районе Великая Камышеваха Харьковской области и украинский беспилотник в районе Больших проходов Харьковской области. Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования на оборонном предприятии Южный машиностроительный завод в Днепропетровске уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту ракет у и реактивных систем залпового огня. Кроме того, в районе населенного пункта Дмитренко Херсонской области перехвачена украинская баллистическая ракета .О, а в районах Изюма Харьковской области, Таврии Запорожской области и Алчевской Луганской народной республики 8 снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Хаймерс». Минобороны России объявила о прекращении оперативной паузы и возобновлении наземных атак по нескольким направлениям наступления. На Харьковском направлении ВСУ укрепляют свои позиции. Для выявления районов сосредоточения артиллерии Вооруженных сил России под Черкасские тяжки переброшено РЛС контрабатарейной борьбы. В Харькове, в Киевском районе города, был нанесен еще один удар по научно-производственному предприятию «Хартрон», на территории которого базировались британские и польские наемники. На славянском направлении северский гарнизон ВСУ фактически уничтожен. 115-я механизированная бригада ВСУ не в силах оказывать сопротивление российским войскам и мобилизует мирных жителей близлежащих населенных пунктов. Южнее армия России ведет наступление на Яковлевку. Наши войска прорвали оборону ВСУ с севера и юга от Северска, и группировка противника в городе попало в огневое кольцо. Российские войска и подразделения республиканской народной милиции находятся с трех сторон от города, а дорога на Николаевку и Славянск простреливается артиллерией. Отказавшиеся сложить оружие украинские боевики пытаются держаться за промышленные объекты города и, рассредоточившись по жилым кварталам в западной части Северска, ведут огонь из гражданских объектов. Отдельные группы ВСУ пытаются выбраться с запада, попадая под удары российской артиллерии и авиации. Уничтожены укрепления ВСУ к северо-западу от города, в районе Дроновки и Платоновки. Туда после потери контроля над Красным Лиманом отступили несколько украинских подразделений. Теряется контроль и над окраинами Северска. Противник вынужден переходить на тактику действия мелкими группами. Одновременно российские войска ведут плотный артиллерийский огонь по позициям ВСУ в районе Артемовска, и Солидара. Под контроль союзных сил перешел участок трассы Константиновка-Авдеевка близ села Каменка, что лишило противника сообщения между этими городами. Эта трасса была одной из артерий снабжения авдеевской группировки ВСУ, которая ежедневно бьет артиллерии по Донецку. Каменка расположена в 10 километрах от Авдеевки, что говорит о приближении союзных сил к одному из мощнейших укрепрайонов украинских боевиков на территории ДНР. Сообщается также о начале штурма Углегорской ТЭС, находящейся под контролем ВСУ. Также Вооруженные силы России нанесли несколько ракетных ударов по объектам ВСУ в Торецке. В Запорожской области российская армия поразила позиции противников в Каменке, Щербаках и Малых Щербаках. Нанесены удары по объектам противников в Николаеве. Продолжаются артиллерийские дуэли вдоль всей линии соприкосновения на Николаевском и Криворожском направлениях. Ввиду больших потерь командование ВСУ бросает в бой неподготовленные резервы, что приводит к массовому дезертирству. Целая стрелковая рота ВСУ снялась с позиции в районе населенного пункта Верхнекаменская и убыла в неизвестном направлении. Рота входила в состав 58-го батальона 104-й отдельной бригады терробороны. Роту переподчинили командованию 10-й горной штурмовой бригады ВСУ, которая бросила военнослужащих на позициях. В сети снова стали появляться ролики, записанные покинувшими позиции военнослужащими ВСУ, в основном подразделении Терробороны. Это обращение к Зеленскому и военному командованию. Ролики примерно одинаковые. Отправили на передовую без нормального снаряжения, с одним автоматом. Российская артиллерия, авиация и танки наносят удары. Потери до 70% личного состава. Связи и снабжения нет. На местности не ориентируются. Командование бросает погибших прямо на позициях. Пропавших сразу записывают, дезертиры никого не ищут. Так бойцы 241-й бригады терробороны потребовали вернуть их из Бахмута на западную Украину. Пятый отдельно стрелковый батальон, который держал позиции в Авдеевке, также потребовал отправить их на запад. Поступают данные о нанесении высокоточного удара ракетами морского базирования «Калибр» по объекту военно-стратегического назначения зданию Дома офицеров Виннице. Уничтожены участники совещания с командным составом ВВС Украины. Это представители иностранных поставщиков вооружений. Речь шла о передаче ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения и организации ремонта Украинского авиационного парка. Ракетный удар привел и к потерям документации, которая прописывала взаимодействие Украины с НАТО. В последнее время в городской дом офицеров приезжали иностранные офицеры для обсуждения вопросов, связанных с обучением украинских военных. Выбор Винница обусловлен тем, что через нее проходят автомобильные и железные дороги, соединяющие запад и восток, север и юг Украины. Винница расположена в 240 километрах от Киева. В понедельник синаптическая ситуация в Донбассе обусловится ночью прохождением холодного атмосферного фронта, а днем инициатива на синаптической карте перейдет к антициклону, благодаря чему постепенно распогодится. Ожидается облачность 5-8 баллов, средней, отдельно кучевой, высотой 600 тысяч метров, вверх 2-3 километра. Ночью местами возможен небольшой дождь, а днем уже без существенных осадков. Ветер северо-западных румбов 5-10, порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-16, днем плюс 22-27. Погода в районах целей противника будет благоприятствовать эффективному применению таких современных средств поражения ракетных войск и артиллерии, как управляемые артиллерийские снаряды и мины, кассетные боевые части, боевые части ракет с головками самонаведения, а также специальных боеприпасов. В условиях устойчивой сухой погоды, при которой обеспечивается хорошее возгорание надпочвенного покрова, эффективно применение зажигательных и термобарических боеприпасов тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушение сооружений и зданий, уничтожение живой силы противника, расположенного на открытой местности или в фортификационных сооружениях. Подполковник Тишковец доклад окончил. Подписывайтесь, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Честь имею.